Всем привет! В эфире самая точная программа о футболе. И сегодня, сегодня традиционно эту программу досведут Александр Фирсов и Игорь Белоногов. Всем привет, дорогие друзья. И, и сегодня у нас будет очень-очень интересный и очень напряженный матч. Это Челси против Атлетика. А вернее, наверное, наоборот. Да? Атлетика-Челси, все-таки он заявлен. Ну да, первый матч испанская команда дома будет проводить. Да, у нас вновь Лига чемпионов, самый лучший турнир на планете Земля, вот, и как, как игнорировать такие матчи. Поэтому мы решили сделать прогноз именно на эту игру. По коэффициентам надо пробежаться, да? Да, а по коэффициентам фаворитом здесь является Атлетика. Да, дают на них... Так два семьдесят три одинных ставка. Ну давай округлим до два и восемь, наверное, будет вот так вот максимально правильно сказать. В то время как начался дают, ну чуть больше чем два и девять, если так в принципе округлять общие кэфы. Да. Ну и на ничего у нас традиционно как бы самый большой коэффициент это три ровно. Ну то есть в принципе у нас та ситуация, когда все три коэффициента очень близко друг к друг другу расположены. То есть нет такого, что полтора против четыре с половиной, например. Ну да, очевидно, что две равные команды тем интереснее, собственно, играть и прогнозировать нам эту встречу. Вот. Поэтому поэтому ну, надо, наверное, уже переходить к самому матчу. Поэтому да. Увидимся на поле. Да. Ну что, начинаем матч. Первый баскетбол ногой, так сказать, состоялся. Так, пока все летят на мяча. Это нормальная рабочая схема. Ну, вот еще один, да, молодцы. Ага, ага, ты вот так вот решил сразу взяться, да? Не-не-не, не, тебе показалось. Ага, да не, по-моему, не показалось. Да не-не-не, это так. шутка. Это шутка, юмор! Ну, конечно. Пол полутораметровый чел в верховую борьбу побежал. Самый нужный там. хорошо. Не-не-не, неплохо. На самом деле. Так, ты сломался от собственного уста. Он тоже. Слушай, ну... Ну такой прям сразу, сразу Так вот, давай я, я, я вот это Свою доню, честно Видишь, он, он стоит, просто ничего не может сделать вот, Не, ну пусть стоит не э, надо? Да ты, ты, ты как... Этот и другие смешные звуки Можно скачать <laughs> по ссылке в описании Вы что, издеваетесь? Да А, да? Я просто не понял с вами так, ну чё, пару моментов уже было. Толку от этого ноль. Пока что правильно. Ничего неправильно не надо так. Это, это хорош. А, понимаю. Понимаю, да? А можно у меня кто-нибудь будет бегать чуть-чуть быстрее, чем... Бабушка с палочки. Снимаем. Хорошо а, ну, и Вот а, там же. Я. вы.. А. Ребят! Да! А это потому, что там офсайт должен был быть? А. -а, -а. Это боженька тебя наказал. Все, понял. Каюсь, тогда каюсь. Каю. А -а -а. Кого а -а -а. Да, ребят. Все хорошо. Ладно. Понял? Спасибо. Они еще у нас душ в 2 собираются. Нет гола. Ну. О! Прямо! Perfect. А захочешь, так не положишь, на самом деле. Согласен. Согласен. Слушай, можно уже и свистеть, наверное. Думаешь, что-то там вряд меня дадут? Вот сейчас Ну вот сейчас я выбью и буду. И вот сейчас можно. Да. Так, ну что, первый тайм у нас завершён, нули табло, хотя у меня есть вопросы, конечно. По этим нулям? Да. А, один в Нет, нет вопросов, всё. А Стата равная, получается. У меня ваншот, ванкилл, понял, стопроцентное ну, вот, да. это. А, одна травма... А, у меня у углового-то не было, я же что-то в голове держу, что mm -hmm. он должен был быть. Mm -hmm, mm -hmm. Ну нет, тут по владению прям, конечно, переигрываешь ты меня в разы. Да, ну ты грубишь больше. Ну, это... да. Бывает. Да. Ну ладно, счет-то на табло, это самое главное. Да, поехали. Продолжаем. И вот тут -ту Вот -ту -ту -ту. он, прибежал с желтой карточкой, да, такой? Я даже, я даже уже не начинаю реагировать на эти удары отсюда. Потому что, ну, сочи, да. Оп. Оп. Вставай уже. ла -лай -лай. Иди отсюда. Ну вот, ну, она, ага, нет, ага, нет, нет, есть, нет. Я тебя ненавижу. Команда Атлетика. Это тяжело атлетика или легкая атлетика? Ох, как эффект это было. Слушай, ну первый хороший сейф на самом деле за весь матч. Это второй ударство. Но сейф-то хороший, согласись. Да. Есть? Сейчас забьешь. А! Это было бы совсем уже. Смешно. Да, я бы очень, очень расстроился. Мне кажется, джойстик бы в камеру эффектно полетел. А, -а, -а. Это был сейф тысячелетия, по-моему. Ну, 78-я. Это, ну, должно было быть. Ну, плохо. Ну, по хорошо, наоборот. Потому что сверхзащитный стать. Я так и понял. Тоже можешь поставить. Это вот самая подтахующая mm -hmm. тактика в современном футболе. В современном компьютерном футболе. В компьютерном футболе, да. Mm -hmm. Ну как компьютер? В целом нужен теперь спорт, мне кажется. Mm -hmm. <свист> спорт для ЭВМ. Mm -hmm. <свист> я понял, знаешь, что? Mm -hmm. <свист> что мы опять не выбрали мяч? Так и так прекрасно мечтаем. <тригой> Все та же -дinned. камера yeah. от КАМАЗа. От футбольного? <с emprestedi> Нет же. Нет же! Да. да. Mm -hmm. Я тоже расстроен, на самом деле, потому что, слушай, блин, прям так... Везло-везло. <со <index> Оп. Живем, живем. Так, ну что, 2-0 у нас в целом. Мне вот сейчас... Сейчас душевная равновесие и спокойствие. У меня. Так, все. Все, да? Все, все 2-0. Потом. Да. Перейдем к результату. К статистике, да. 15! 15 у -у -у. ударов. Так, да, 69 владения. Хорошая команда Атлетика. Да, Б, вот... бьют неплохо, Да. но с реализацией... Конечно. Нет, бьют много, но и бьют плохо. 33 процента. Слушай, ну стопроцентная реализация ударов да. у Челси. Да, удар, я два понял, на что ты рассчитывал, то есть два удара, два гола, но... Да, ну, у тебя, оказывается, вратарь был, я что как... Да, я, Не, Не я я выпустил, да, я просто, ну, думаю, удивлю тебя немножечко. Так, ну что, отбор мяча ровно ты, грубиян. Ну, это само собой. Ну, это, кстати, в принципе, свойство началось. Угу. Набирать по парочке нарушений за матч. А, ну что, вот такой вот у нас исход матча. Вот такой вот у нас выдался матч. Да, 2-0 а, победа. Отпеть. Атлетика Мадрид, наш прогноз, который... Давай еще раз вспомним: играет все-таки номинально дома. Да, а на то, что дома? матч на нейтральном стадионе. Да, в Бухаресте пройдет игра, собственно, как и матч с другой английской командой Ливерпуля. Коронавирус. Да, все такое часть нашей жизни. Ну что ж, да, 2-0. Победа Атлетика в первом матче. Ну а, собственно, наверное, надо уже закругляться. Да, надо просто сказать, кто еще раз для вас эту программу вели. Ее вели Александр Фирсов и Игорь Белоногов. Да, это была программа FIFA. Прогноз. Увидимся. Пока-пока.